оборудуем водружку к сезону столкнулся с проблемой что надо выкрутить золотник нечем под рукой вот специального колпачка нет соответственно я не шиномонтажник, приборов у меня нет. залез в интернет, представляете никто ничего умного подсказать не может подумал, вот такой лайфхак берем точно, у всех есть вилка вот эти вот два средних зубца чуть-чуть в кучку с этой стороны и с этой я ножом стянул, получается, лезут сюда. И получаем очень хитрый прибор для выворачивания золотников всем советую вот он сейчас заменем камеру так, всем привет